После 60-х годов прошлого столетия, когда постструктуралистская волна началась, это, вот эта волна как раз говорит о том, что с философией что-то произошло, что метод больше не работает. Потому что метод ⁇ это все-таки совокупность приемов схватывания для того, чтобы воссоздать картину мира. И ты как бы его отстаиваешь. Поэтому метод всегда включает в себя экспансионистские какие-то вещи, какую-то группу учеников, которые должна отстаивать и вот так далее. Не обязательно должно быть такое ортодоксальное отстаивание, но широкое распространение. И какое-то время, вот, часть 20 века, вот, распространение фенологического метода, психоаналитического, позитивистских моделей и так был естественным процессом. А сейчас, я не знаю, поскольку англосаксонской философией я не занимаюсь и мало ее, так сказать, изучаю, кроме отдельных авторов, но они меня интересуют не как англосаксы, то есть не как люди, исповедующие какую-то свою моральную там, доктрину или какое-то представление философии, а просто люди, которые дают мне какой-то опыт и какое-то новое знание. Поэтому я полагаю, что те изменения, которые произошли, формулируются совершенно сейчас по-другому. Я вот сформулировал таким образом, что метод стал идеей. Что идея ⁇ это способ организации материала. А вот применение метода да, в определенных условиях допустим, не дает нового знания. Вот если вы начнете фенологический метод применять к чему-то, да, вот с таким постоянством, а если вообще включать гусарльскую ортодоксию какую-то, то это будет отсутствующий результат. То есть фактор идеи, обновления материала, какого-то взгляда, он существует уже независимо от тех технических и методических приемов, в которые философия как бы могла сложиться. Вот это происходит вот такое нефилософское развитие философии. То есть и следующий момент, очень важный, который я тоже постоянно обсуждаю, что вот это понимание и организация материала вокруг идеи какой-то, которую ты хочешь, связано с исследовательскими программами. Что сегодня философия или существует как исследование, или оно вообще не существует. Потому что нельзя мне рассказывать про Канта, мне нельзя про Геги рассказывать, мне нельзя ни про кого рассказывать. Мне, как историку философии тоже, не нужно это знание. Другое дело, что обучение философии, образовательная сторона образования, она остается в пределах классических систем философства, как образцы опыта там и так далее. Можно по-разному это передавать, там, эту историю философии, но, тем не менее, она является очень важным образовательным моментом. Там же, где мы касаемся каких-то инноваций, где философия может сформировать какой-то новый взгляд, вот, к сожалению, это рубежные, пограничные ситуации. Там рождаются какие-то идеи, сопоставления, но которые ты не можешь превращать такую, как бы, в такую метафору простую или играть с этим. А ты должен это исследовательски обосновывать вот этот важный фактор включения идей. То есть не только идеи, Каждый человек, как известно, полон идей, полон идей, и все они неудачные, потому что он не предполагает, что идея несет какую-то ответственность в виде метода, ответственность похоже на метод, то есть ответственность за то, чтобы эту идею обосновать, а для этого нужно проводить новые исследования по материалу. Развитие э, философии традиционной, классической, шло от того, насколько удачно кто-то прочитает предыдущего мыслителя и способен понять, что делать дальше, как может развиваться системное мышление. Ну вот э, Спиноза, Лебнис читает вдвоем «Локоть, локтю» Декарта. Потом... Э, Появляется Гегель, который не спит ночи, восхищенный критикой чистого разума и так далее. Там есть такая преемственность и понимание, что системно-созидательная картина мира является основной. А сегодня мы вот сталкиваемся вот с такой проблемой, которую я выразил вот так, может быть, односложно, но все-таки для меня это очень достаточно точно. В каком-то смысле я тоже возвращаюсь к платонизму. Предполагая идею, такую вот идею, вот, Эйдес такой, своеобразный, который лежит в основании бытия. Ну, но дальше я не хочу метафизику туда вступать, я веду просто исследовательские программы. Вот, и так, ну, чураюсь, отказываюсь от метафизического обоснования. Мне кажется, это какая-то угроза исследовательской следственской программы. Вот. А старый архаизм это вот как раз метафизическое представление о философии, когда категориальный порядок можно все время выдавать, выдавать за понятий.